Сегодня у нас 15 октября 2020 года. Будем мы сегодня разбираться с аппаратными форезами от слова форо-перенос, то есть доставка каких-то активных компонентов в глубокие слои кожи. Будем разбирать, какие методики есть, ну основные да, для этой цели, какие используются. Будем обсуждать, какие препараты можно вводить, какие характеристики вообще какие нюансы да, должны быть у препаратов, которые можно и нужно вводить без инъекций, куда мы, на какую глубину можем ввести без инъекций что-либо, да, и вообще, насколько нам это все нужно. И в конце дам протокол универсальный, который при любой фортической методике может подойти для того, чтобы в кабинете провести такую процедуру. Так, все, промокод, кстати, готов, который я вам до этого дала. Так что, если кому интересно, можно его запомнить. И уже им даже можно пользоваться. Так, начнем мы с самой такой, наверное, распространенной методики это ультразвук. То есть введение каких-то активных компонентов ультразвуком называется ультрафонофорез. Иногда его еще сокращенно называют фонофорез. Ну, правильнее, конечно, ультрафон, потому что мы ультразвуком все-таки, а не просто звуком вводим активные вещества. Надо сказать, что способов доставить активные вещества в глубокие слои кожи не так уж и много. И путь проникновения этих компонентов да, он практически у всех форетических методик одинаковый. Чаще всего задействуются пути наименьшего сопротивления, так называемые. То есть это вводные протоки сальных, потовые желез, волосы, фолликулы. Реже, в части, например, при использовании такого метода, как электропорация, мы о нем попозже поговорим, может задействоваться еще и межклеточный, через клеточный пути, да, когда у нас открываются каналы на мембране клеток, и можем прям насквозь, можно сказать, протащить какой-то активный ингредиент. Естественно, эти активные ингредиенты, они должны иметь небольшую ручную молекулу, они иметь должны иметь хорошую биодоступность, зачастую используются какие-то транспортные системы специальной доставки, да, трансдермального переноса, то есть липосомы, к примеру, да, как у нас в серии Нео, да, липосомальный дегидрокверситин, или вот в новой сыворотке Ретидер, в которой, кстати, под аппаратные методики не используются, это регулярный уход. Ретинол тоже липосомальный там используется. Там два вида ретинола. Чистый, свободный и липосомальный как основной. Вот, то есть иногда используются какие-то растворители, гликоли чаще всего, которые тоже помогают средству преодолеть, ну, условно говоря, роговой слой эпидермиса, а некоторым компонентам и даже весь эпидермальный барьер. Не все компоненты у нас могут достигнуть дермы. Сразу могу сказать, что ни один компонент при помощи любой методики, которую мы будем вводить, не достигает подкожно-жировой клетчатки. Поэтому, когда э, простых обывателей, грубо говоря, ну, обманывают, мягко выражаясь, говоря, что, например, какие-то антицеллюлитные средства проникают прямо в жир, если мы их вводим не шприцом, вот. Это, конечно, ложь, потому что невозможно нам преодолеть эпидермисидерму и доставить в какие-то вещества, да, какие-то компоненты. Как работают антицелитные средства, я неоднократно рассказывала. Они работают за счет того, что активизируют процессы и обменные, и кровоснабжение, и ускоряют лимфоток, то есть дают дренажный эффект, либо в выше лежащих слоях, да, либо в ниже лежащих. То есть нам нужно простимулировать дерму, чтобы в ПЖК, да, в подкожно-жировой клетчатке э, начались какие-то активные процессы, в том числе липолис чтобы туда, оттуда вода ушла, да, чтобы освободились сжатые, сдавленные депоциты, да, чтобы садительная ткань не перестала образовываться при фиброзном целлюлите. И мы должны простимулировать кровоснабжение, обменные процессы в мышцах. Да, это как раз достигается уже не форетическими, а стимулирующими методиками, например, электромиостимуляцией, да и просто физическими нагрузками. Поэтому, как говорится, по ЖК у нас подкожно-жировая клетчатка находится между дермой и мышцами, и поэтому, когда мы сверху и снизу какие-то активные действия предпринимаем, у нас и в подкожно-жировой клетчатке начинаются активные процессы, в том числе и липолиз, то есть разрушение жировой ткани. Так вот, вернемся к ультразвуку, да, то есть э, ультразвук это достаточно древняя уже методика, которая использовалась изначально как ультразвуковая терапия, просто само воздействие ультразвуковое, разволокняющее, стимулирующее и так далее. Э, использовалась в терапевтических целях. И потом м, обнаружили, что можно вводить лекарственные вещества, и в том числе компоненты из косметики при помощи ультразвука. И э, такой метод назвался, назвали ультразвуковой форез, ультрафонофорез. Применяется для ультрафонофореза высокочастотный ультразвук. Да, надо сказать, что... Ультразвук – это тоже звуковые колебания, иногда его путают с электрическим током, с воздействием электрического тока, ионафорезом, но здесь как раз нет вообще электрического тока даже и в помине, да, в этой методике только что у нас аппарат включается в розетку, да, и нам нужно 220 вольт по крайней мере на нашей территории для того, чтобы все заработало, да, чтобы элемент который генерирует звуковые волны смог его генерировать так вот, мы не слышим Ультразвук, да, например, какие-нибудь летучие мыши или кашалоты, они отлично его слышат, воспринимают, скажем так, эти колебания там у них по поводу по, по типу эхолокации, да, происходит. Вот, если кто рыбак знает, наверное, как работает эхолот. Так вот диапазон колебаний ультразвука и частота именно этих колебаний как раз от нее зависит, например, глубина проникновения самого вот этого физического фактора. И очень частая ошибка, которую мы очень любим обсуждать на семинарах и на всяких вебинарах, это когда ну, неправильно рекомендуют использовать аппараты, которые не предназначены, например, для введения активных веществ, а предназначены, например, для отшелушивания (скраберы). На всякий случай я буквально чуть-чуть кратенько да, напомню, что вот такая манипула – это ультразвуковой скраббер, и генерирует он низкую частоту, достаточно мощную разрушительной силы частоту, порядка 26-28 кГц, и... Таким скраббером мы, конечно, не можем вводить никакие компоненты. Очень часто, ну, скажем так, нечистые на руку продавцы обманывают покупателей, говорят, что можно перевернуть лопатку и вводить какие-то компоненты. Я... Подробно на этом останавливалась в семинарах, в вебинарах по аппаратным методикам. Тоже у нас есть ликбез по аппаратке, такой подробный, можно его посмотреть, на 17-го года. Вебинар, там много тоже полезных, такой таких нюансов. Вот. Но если вкратце, то такая частота ультразвука, она имеет действительно глубину проникновения очень большую, до 14-15 сантиметров, и работая на лице такой таким ультразвуком, да, мы бы, наверное, все там разрушили, включая мозг. И этого не происходит по одной простой причине, что мы, чтобы добились такого результата, чтобы ультразвук прошел внутрь кожи, да, то есть в глубокие слои кожи, то есть чтобы он вообще в ткани проник, мы должны манипулу, то есть генератор ультразвука поставить перпендикулярно поверхности, то есть ровно под 90 градусов. И если мы этого сделать не можем, то, слава богу, ультразвук никуда не проникает. Например, в частности, лопатку мы, когда разрыхляем эпидермис, да, убираем потом вот эти отшелушенные частички с крабером, мы ставим под 45 градусов. И тогда у нас ультразвук отражается от поверхности кожи, возникает так называемая поперечная волна который отбивает фактически вот эти вот отшелушенные частички эпидермиса. И как бы мы его не переворачивали, мы все равно под 90 градусов источник ультразвука расположить не сможем. Ничего разрушить, слава богу, не сможем, но и ввести ничего не сможем. Поэтому для фонофореза, то есть именно ультрафонофореза, используются манипулы. Вот такие. Ну, они могут быть с ручкой, ну, различной формы, но главное, что у них должна быть определенная поверхность, которая будет соприкасаться с кожей, и эту манипулу можно расположить перпендикулярно коже. Это самое главное, потому что только так у нас ультразвук будет проникать в ткани. И используется для этих целей именно... Высокочастотную утрозвук, то есть чем ниже частота, по идее, да, тем глубже проникновение, чем выше частота, тем поверхностнее. А нам надо достичь, допустим, дермы, это всего лишь ну, 3 мм, да, условно, на лице, да, от поверхности кожи. И как раз этого расстояние позволяет добиться, да, преодолеть его, 3-мегагерцовый ультразвук, например. То есть если мы будем использовать манипулу, предназначенную для работы по телу, например, в физиотерапевтическом отделении зачастую такие параметры используются, чтобы вводить, например, паровертебрально нестероидно противоспалительный препарат или еще какие-то да, препараты, работать там, на, в области суставов, к примеру. Там используется 1-мегагерцовый аппарат, да, 880 Гц может, или, или, может быть, 1 МГц. И, соответственно, Таким аппаратом, конечно, нежелательно работать на лице, и, собственно, здесь у нас очень близко и костные выступы, и височно-нижнецелесной сустав, и, собственно, на шее у нас щитовидная железа, хоть мы и не обрабатываем, да, но боковые поверхности шеи мы можем затрагивать при процедуре декольте, да, а тут рядом у нас щитовидная железа, паренхематозный орган, поверх которых работать нельзя развуком. Uh, собственно глазные яблоки зубы все у нас тут ценно поэтому я не рекомендую 1 мегагерцовым ультразвуком работать, uh, uh, работать в области лица Соответственно, лучше выбирать манипулы, которые имеют 3 МГц хотя бы, да, частоту. Сейчас, на самом деле, есть в современных аппаратах, даже я видела 10 МГц возможность, да, поставить частоту и генератор, соответственно, утразвук, соответствующий, там стоит. Вот, но это в косметологических аппаратах встречается крайне редко, ну, точнее, в косметологических я не видела, видела физиотерапевтических. Вот. но 3 МГц вполне достаточно, оптимальная как раз для работы по лицу. Например, на манипуле зачастую прям написано должно быть, сколько она генерирует. Вот здесь у меня ну, вряд ли вы увидите из камеры, но могу сказать, что прям на бортике прям выгравировано, что здесь 3 мГц. Вот. То есть понимаем, да? То есть низкая частота это скрабер, используем его только для пилинга. Высокая частота ⁇ это как раз ультрафонов РС, и можем использовать для введения активных веществ в глубокий слой кожи, то есть на уровень дернистого слоя, базальной мембраны эпидермиса, на уровень дермы. Кроме того, ультразвук может использоваться, естественно, в качестве собственной ультразвуковой терапии. Да, у него хорошее рассасывающее действие, у него хорошее разволокняющее, то есть со свежими рубцами неплохо работать с ультразвуком, поэтому ничего не мешает вам иметь такой аппарат, работать, например, с рубцами. Ну, естественно, как правило гипертрофическими, потому что с гипертрофическими сложнее и ничего практически <laughs> мы не можем с ними сделать, кроме шлифовок. Вот, но э, свежие рубцы, свежие растяжки, в принципе, поддаются ультразвуковой терапии. Можно гель-контрактубик для этого использовать, даже не обязательно какие-то косметические препараты использовать, может, специализированные э, медицинские. Лекарственные средства использовать. А, так вот, а, так как ультразвук у нас а, помогает открыть окно проводимости, увеличить кожу да, окно проводимости, а, открыть, можно сказать, а, компонентам активным вот эти вот каналы то есть по линиям наименьшего сопротивления, да, можно сказать, то, что я упоминала, как раз выводные протоки сальных потолес и волосыных фолликулов, то а, мы можем активные компоненты из гелий, тех же самых косметических, которые для этого предназначены, вводить глубокие слои кожи. Естественно, если низкомолекулярная гиалуроновая кислота, например, может достигнуть при фонфорезе, ультрафонфорезе дермы, то, к примеру, конечно, там, гидролизат коллагена и эластин, он туда не дойдет при всем желании, потому что у него гораздо крупнее молекула. Какие-то активные комплексы экстрак экстрактов, да, они в основном ну, накапливаются в эпидермисе. Пептиды, например, могут проникнуть в глубокой кислой кожи, но большинство пептидов, например, дальше эпидермиса и не нужно проникать, потому что те, допустим, мишени, да, на которые вот эти медиаторы воздействуют, пептиды те же самые, да, пептид Мерелаксант, Аргирелин, например, сыворотка сыворотками релакс, как раз достаточно преодолеть роговой слой эпидермиса, попасть в глубокие слои самого эпидермиса и там уже работать, например, участвуя в афферентной связи, блокирование импульса, который влияет на сокращение мимической мускулатуры. Кстати, на всякий случай скажу, чтобы вы не удивлялись, у нас миорелакс раньше был в коробочках и в таких маленьких тюбиках, а сейчас он будет в 30-миллилитровом вот таком вот нашем стандартном вакуумном флаконе выпускаться уже. Уже выпускается в такой таре. Вот, так что не пугайтесь. Но малыши тоже останутся. Многие переживали, что снимутся производства маленькие тюбики. Они останутся в виде пробников то есть, может, быть, по одному, прям покупать. С ультразвуком понятно, да, если есть вопросы, вы сразу задавайте их. Не стесняйтесь, пишите прямо в чат. Вот. И, соответственно, я на них буду отвечать. На этом слайде я, как бы, вот обобщаю то, что только что рассказала, то есть на какую глубину проникает у нас ультразвук, да, какой используется, то есть для скрабера используется низкочастотный, еще он же используется для ультразвуковой кавитации, есть такая процедура, но она не форетическая, мы не будем сегодня о ней разговаривать, это разрушение как раз жира в депоцитах вот этим низкочастотным ультразвуком. Там есть свои нюансы, мы в вебинарах во многих, где упоминается ультразвук, разбираем это подробно, там как раз манипула имеет тоже приблизительно такую форму, но она побольше по размеру. И самое главное при ультразвуковой кавитации, конечно же, не направлять ультразвук в сторону паренхематозных органов, суставов, костей, внутренних органов, например, малого таза. То есть нам нужно взять жировую складку и параллельно телу проводить вот это вот воздействие. Понятно, да? А ультрафонов РС... Это 3 МГц, оптимально в области лица, шеи декольте, кроме щитовидной железы, разумеется, использовать. И можно вводить различные активные вещества. Значит, Еще раз акцентирую внимание на всякий случай, на том, что сам по себе ультразвук имеет активность, да, как физический фактор. Мощность его используется небольшая, то есть до 0,6 Вт на сантиметр в квадрате, то есть, обрабатываем поверхность. И, как правило, ощущений никаких, конечно, это не должно вызывать. Если э, работают на лице ультразвуком, а у пациента возникает какой-нибудь э, звон в ушах или гудит в зубы, как-то отдает, это значит, что мы очень сильно превысили э, мощность ультразвука. Надо убирать интенсивность. Э, это бывает, конечно, на каких-то таких, ну, скажем так, не очень качественных эко эконом-класса аппаратов, как правило, китайского производства, да, э, надо быть с этим осторожнее, если у вас оборудование, где-то живете в регионе, где его можно использовать, но оно у вас э, с непредсказуемыми параметрами, да, потому что мы все из разных, может быть, стран и регионов, да, где-то у нас одни аппараты засертифицированы, где-то другие, и, собственно, конечно, надо быть осторожней и лучше перебдеть, как говорится, когда работаем с аппаратной косметологией. Само действие ультразвука, еще раз да, проговорим, да, это стимулирующее воздействие на клетки и ткани, это, соответственно, улучшается у нас и кровоток, и лимфоток, и регенерация, это... В первую очередь, разволокняющее действие, то есть очень хорошо работает с рубцами, с постакна и так далее. Да? Также ультразвуком можно работать с кожей, например, с куперозом, с которой мы не можем работать, например, электрометодиками, потому что электрометодики все практически, кроме микротоков, противопоказаны при наличии купероза и, соответственно, при заболеваниях, которые проявляются одним из симптомов, как купероз, да, например, розация. И, соответственно... Нам нужно очень, как говорится, внимательно за этим следить. Курс и длительность процедуры ультразвуковой, он, как правило, в области лица, шеи и не превышает 15 минут. Поэтому за это время мы в спокойном темпе можем обработать всю поверхность. Ну и на всякий случай я напомню, как обрабатывается поверхность. да, То есть, естественно, по массажным линиям мы Можем начать и сверху, можем начать и снизу, как удобно. Да? И используются либо такие вот продольные движения, да, либо используются спиральные. Если мы по линиям наименьшего сопротивления да, кожи э будем работать спиральными движениями, я рекомендую э как бы вот эту спиральку закручивать в сторону улыбки. То есть получается... Тамара спрашивает, почему нельзя электрометодики при к куперозе? Я потом, когда будем об электрометодиках говорить, я еще раз акцентирую это на этом внимание. Ультразвук как раз можно. Просто электрический ток очень достаточно агрессивно воздействует на сосуды, и поэтому, особенно постоянный ток использовать при слабости сосудистой стенки нежелательно а вот микротоковая терапия да она не форетическая методика мы сегодня не будем о ней говорить это стимулирующая методика которая как раз хорошо улучшает микроциркуляцию укрепляет стенки сосудов лимфодренажным действием хорошим обладает вот микротоковую терапию можно как раз и нужно при разации куперозе делать да ну понятно что при разации вне обострения конечно когда она обостряется там ничего на кожу лишнего не надо носить что-то с ней делать вот с гальваническим током, с постоянным, с электропорацией, там есть, конечно, ограничения, то есть не нужно использовать, если есть слабость сосудистой стенки, потому что можно быстренько получить новые телеангектазии, и разрушить сосуды. Ультразвук как раз нормально для того, чтобы, например, тот же самый антикуперозный гель вводить. Иногда люди путаются на антикуперозном геле, например, написано, можно вводить ионофорезом. Да, можно, но только не с целью коррекции купероза, с целью, например, получить лифтинг или оживить цвет лица при атоничной тусклой коже, потому что там есть компоненты, действительно, сосудокрепляющие, которые освежают кожу и так далее. Есть Дмайя, который дает лифтинг. Вот. А вот как раз для пациентов с куперозом мы антикуперозный гель будем вводить, например, ультразвуком. Либо будем использовать его в регулярном домашнем уходе. То есть есть вот свои нюансы такие. Надеюсь, что я там ответила на наш вопрос. Если что, пишите. Так вот. Вернемся к тому, как использовать манипул, да, на всякий случай напомню, наверняка вы все это знаете, но я вот рекомендую все-таки закручивать спиральку да, как улыбку. То есть мы с одной стороны, получается, по часовой стрелке ведем, а с другой – против. И получается, что э, дополнительно мы еще механически создаем такие вот движения, которые, э, особенно если мы ведем их к регионарным лимфоузлам и потом сбрасываем по груди на ключично-соцевидные мышцы, да, обрабатывая боковые поверхности шеи, которые мы тоже можем, в принципе, обрабатывать спокойным утроозвуком. Только область щитовидной железы. Для нас табу. вот, Поэтому вот так вот да, у нас будет, вот так у нас будет. Да, на лбу тоже можем закручивать, можем такими продольными движениями да, обрабатывать. И все это будет длиться у нас ну, минут 10, если только лицо. да, И, соответственно, минут 15, если мы еще декольте да, будем. Боковые поверхности шеи и часть декольте обрабатывать. Вот, понятно, да, вот этот вопрос. Если что, уточняйте. Значит, что еще? Ну, на, на всякий случай скажу, что да, по телу тоже можно работать с этими манипулами, то есть не только с целью кавитации, но и фонфорез. Например, какие-то активные гели из серии Body да, вводить в кожу тела, да, для того, чтобы улучшить состояние кожного лоскута, уменьшить выраженность апельсиновой корки, так называемый. да, потому что мы с целлюлитом не только работаем с подкожно-жировой клетчаткой, но и состояние эпидермиса мы должны визуально улучшить, да, то есть отшелушить и увлажнить хорошо глубоко и какие-то компоненты, улучшающие микроциркуляцию тоже очень хорошо, когда в дерму вводится. Даже можно наш разогревающий гель вот этот термоинтенсив вводить аппаратными методиками, он в принципе электропровод, мы тоже да, его тестировали на этапах клинических испытаний и с методикой электропорации, и ультразвуком его выводили. Единственное, что с термоинтенсивом, конечно, надо быть осторожнее, потому что у него достаточно интенсивный разогрев, что следует из названия. И у всех разная чувствительность кожи, конечно, порог чувствительности тоже разный, и поэтому его всегда нужно сначала пробовать, просто, как говорится, на кожу сначала наносить, потом после скрабирования, например, его наносить, после этого пробовать его, как он в обертывании себя поведет, на конкретном, индивиду, индивидуально да, подбирать Техники, да, как на конкретном человеке он себя поведет, будет ли очень сильный дискомфортный разогрев, или он будет все-таки комфортный, потому что его разогревающий компонент, вот этот ваниллбутиловый эфир, термалат, он а, дает действительно комфортный, длительный, глубокий, такой мягкий разогрев, но у некоторых при таком, как бы, пороге чувствительности низком будет а, сильно очень греть, жечь фактически, да, особенно на раздраженную, распаренную кожу. Вот, поэтому надо осторожно. Естественно, когда мы делаем процедуру активную, да, и кожу готовим перед ней, то интенсивность, разогрева, да, у всех может быть разная. Поэтому смотрим всегда внимательно. Если все нормально, комфортно пациент переносит, то можно использовать и для введения, и для, собственно, обертывания после процедуры. Это вот что касается термоинтенсива. Так, Евгения, пропадает видеозвук. но ну, напишите, кто-нибудь, может быть, у кого-то еще пропадает, потому что, скорее всего, у вас, может быть, интернет просто пропадает, и надо, может быть, перезайти еще раз, бывает такое. Вот, если у кого-то еще пропадает, на всякий случай напишите. Но у меня вроде все стабильно здесь. Вот, по-любому будет, спасибо, Елена, будет запись выложена в... В Ютубе через несколько дней, как этот вебинар пройдет. Обычно по традиции мы выкладываем. Поэтому, если что-то вы пропустили, не волнуйтесь, можете всегда посмотреть потом. Ну, пойдем дальше. Да? Варианты воздействия ультразвука да? может быть импульсный постоянный режим. Когда у нас импульсы, да, самого вот этого ультразвукового воздействия, то есть не частота, да, а именно импульсы пореже и почаще да, возникают. Сейчас, может быть, если мне удастся показать, может быть, даже я вам попробую на камеру показать, от чего это зависит. То есть я возьму, например, тоник. несу на манипулу. Вот, и смотрите, вот, если видно, да, практически, да. Угу, угу. Постоянный режим, да, то есть постоянно идет вибрация. И если мы делаем импульсный режим, убираем частоту импульсов, то я, конечно, интенсивность большую поставила, чтобы прям было видно кавитацию вот это. То есть, видите, у нас подпрыгивает. Может быть, видно, да? Сейчас еще побольше набрызгаю. Напишите, видно вам или нет разницу между импульсным режимом и постоянным. Вот так попробуем сделать. То есть, вот у нас импульсный режим. То есть, он... Ультразвук такими вот импульсами а, идет. И если мы ставим постоянный режим, то он постоянно. Постоянно идет. Но я надеюсь, вы увидели, ну, по крайней мере, поняли по обсуждению, что а, происходит. Так вот, для чего нам нужен импульсный постоянный режим? А, для того, чтобы не а, перегреть кожу. Потому что ультразвук тоже при определенных. А, в условиях он может дать такой термический эффект разогревающий, он может слишком сильно воздействовать на сосуды, опять-таки, да, когда слабые сосуды, купероз и так далее, это нежелательно. Поэтому, если кожа со слабыми сосудами, спасибо, Тамара, но я думаю, от одного раза изредка ничего не будет. Вот, ничего с ней не произойдет, не страшно. Особенно, если молимпулы качественные. В общем, в принципе, ресурс какой-то у нее заложен все-таки прочности, не страшно. Спасибо за беспокойство. Значит, смотрите, импульсный режим нам нужен, чтобы кожу не перегреть, не перевоздействовать на сосуды, чтобы они не расширялись слишком сильно. И такой режим мы выберем, если мы работаем особенно с кожей с куперозом, со слабостью сосудистой стенки, но, к сожалению, купероз у нас практически у многих сейчас есть, да, там, наверное, у 8 человек из 10 мы найдем хоть какие-то проявления купероза. Поэтому при фонофорезе я предпочитаю всегда ставить импульс режим, если мы работаем с косметическими средствами на лице. Конечно, если мы будем вводить какие-то лекарственные препараты, например, в область тела, да, например, паровертебрально какой-нибудь то мы там выберем, например, постоянный режим. Вот. А лопаточка скрабер, которая используется для ультразвукового пилинга, она, как правило, работает в постоянном режиме, потому что там ультразвук никуда не проникает, он разрушает именно то, что на поверхности мы разрыхлили, и вот он отбивает вот эти разрыхленные кератиноциты от поверхности кожи. Вот, скорость смещения манипулы, ну, приблизительно, как я показывала, да, где-то 1,5 см в секунду. То есть мы не чистим так быстро-быстро, да, как при рефлифтинге, а в спокойном темпе, не задерживаясь на одном месте долго, да, мы э, обрабатываем всю поверхность, которую планируем работать. Вот что касается, как говорится, самой э, методики. Э, естественно, как я уже говорила, мы можем работать и... С какими-то дефектами кожи, да, но не, как говорится, повышенных, завышенных ожиданий, чтобы не было у пациента, потому что у него старый какой-нибудь рубец или еще что-то, он будет думать, что он пришел к вам на процедуру, вы сделали ему там фонофорез с каким-то рассасывающими веществами или даже с тем же контрактубисом, и что у него прямо этот рубец уйдет, нет, не факт. Вот, Скорее всего, не уйдет, и просто он будет потом. Вам предъявлять претензии, что он зря деньги заплатил. Поэтому надо всегда как бы оговаривать, какой мы результат вообще ожидаем. Да? Немножко выравнивание поверхности, выравнивание рельефа, устранение, там, допустим, какой-то контрастности цвета да, этого рубца или растяжки, например. Постаакна тоже не сразу могут уходить, хотя ультразвук очень хорошо работает с постакнами, Можно, там, допустим, как контактно использовать гель для жирной кожи или даже дематен. Поэтому здесь надо, конечно, всегда обсудить с пациентом, что мы ожидаем, что мы можем сделать, а что мы не можем сделать. Да? То, что подвластно, например, только лазерным методикам или даже им не подвластно, мы, к сожалению, физиотерапевтическими, терапевтическими именно, да? терапевтическими, ключевое слово, методиками, не можем радикально да, что-то устранить, раз. но мы можем хорошо как говорится, улучшить качество кожи, улучшить микроциркуляцию, снять отечность. То есть масса всяких эффектов именно и омолаживающих, и оздоравливающих. То есть физиотерапия – это всегда оздоравливающее какое-то воздействие. То есть это не радикальное устранение косметического дефекта. Это надо понимать, просто ну, пациенты не всегда это понимают. Вот для них аппарат и аппарат. Сложная какая-то такая конструкция красивая или некрасивая. И поэтому всегда, конечно, надо все это озвучить на консультации. Противопоказания для ультразвуковой терапии, в принципе, точно такие же практически, как любой другой физиотерапии, это беременность, это онкология, это какие-то тяжелые хронические заболевания, это какие-то процессы, заболевания, которые приводят к повреждению поверхности кожи, по да, поврежденной поверхности, мы никогда контактными методиками работать не можем. Да, у нас в арсенале фактически только две бесконтактные методики терапевтические, это лазерная терапия, которую можно озвучивать поверхность. Сейчас скажу, Тамар, озвучивать поверхность, да, освечивать лазерную терапию, освечивать поверхность, да, или можем мы, Дарсонвале, например, работать бесконтактно, а все остальные методы требует требуют контакта с кожей. Соответственно, по поврежденной коже мы, естественно, работать не сможем уже ими. Надо, чтобы кожа зажила. Да? Если какие-то есть, например, те же самые экскорированные окны и так далее. Если у нас нет лазерного аппарата с низкоэнергетическим лазером, к примеру, Мустан да, 2000+, который вот мы как раз для лазерной биоритализации чаще используем. Вот Кому интересно, можно соответствующий вебинар найти по лазерной биоретилизации. Там как раз про этот аппарат я очень подробно рассказываю. Вот, но... Если кожа повреждена, нам сначала надо заживить консервативно, назначить лечение, заживить вот эти микротравмы, да, тот же самый гель интенсив регенерацию можно для этого использовать, он быстро заживляет, и потом уже взять на физиотерапевтическую процедуру этого пациента. Значит, по поводу пигментных пятен, с пигментными пятнами Тамара сразу могу сказать, это очень сложно, да, есть поверхностная пигментация, которая, например, после отпуска привозится домой, она достаточно быстро уходит на легких поверхностных пилингах, на каких-то отбеливающих средствах, содержащих там тот же самый кислоты ретинол, коевую кислоту, арбутин и так далее, и там витамин С, например. И есть пигментация, например, глубокая, дермальная, долго существующая. Те же самые, например, постуспалительная пигментация, окна она достаточно долго уходит, причем чем старше пациент, тем она дольше будет рассасываться. Это как раз Та пигментация, которая даже при каких-то шлифовках лазерных может не уйти, да, к примеру. То есть здесь сложно с этим. Поэтому с пигментными пятнами надо всегда, ну, конечно, в идеале посмотреть там или лампой Вуда, или там дерматоскопом, насколько она глубоко залегает. И либо просто, ну, если это понятно, что это поверхностная, свежевозникшая какая-то, то, конечно же, помимо процедур аппаратных, которые мы можем сделать как вспомогательные, да, чтобы ускорить разрешение вот этой пигментации, да, ее осветления, мы, естественно, должны обязательно назначить в регулярный домашний уход какие-то осветляющие средства, те же самые сыворотки с ретинолом или с кислотами, например, ретидерм 0,25 и альфа-дерм, новые наши сыворотки, они обладают осветляющим действием. Вот, можно тоник с ахокислотами, как вспомогательный назначать, но например, если это какая-то глубоко, глубоко залегающая пигментация, не нужно опять-таки завышенных ожиданий, чтобы было у пациента, что мы от нее избавимся. Вот. Поэтому здесь, здесь уже, как говорится, смотрим по ситуации. Но пигментация по-любому быстрее уходит, если она может вообще способна уйти, если мы регулярно ускоряем, грубо говоря, обновление кожи в тот период, когда можно это Сделать при условии защиты кожи от солнца. То есть, если мы защищаем кожу от солнца, и у нас используется СПФ в зависимости от индекса инсоляции, который мы смотрим в прогнозе погоды, то если мы используем какие-то средства отбеливающие, они все потенциально могут быть фототоксичными, если намазаться им, условно говоря, и выйти на солнце. Поэтому, когда мы начинаем какую-то осветляющую программу, например, в осенне-зимний период, то обязательно к этой программе прилагается средство с SPF, например, мультипротектор SPF 50+, можно там, допустим, какие-то тональные средства с, с, 3, с SPF 30, например, использовать, да, но не менее, 30. Вот. Если мы не проводим какую-то отбеливающую программу там, ни в кабинете, ни дома, то в принципе мы можем, например, при индексе инсоляции до там 2-3 ничего не использовать, от 2 до 4 использовать СПФ от 8 до 15 и и, соответственно, если выше 4, тогда уже используют 30 и 50. А если же мы проводим какую-то терапию именно с отбеливающими компонентами, то у нас нижняя граница SPF на фоне этой терапии и какое-то время после это 30. То есть это надо запомнить просто, потому что очень халатно у нас люди относятся к защите кожи от солнца, считают, что зимой вообще не нужно ее защищать. Вот, а то вдруг витамина D нам не додадут. Но на самом деле защищать нужно, если беспокоит пигментация, есть склонность к ней. Вот, надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Значит, по поводу противопоказаний, понятно, тяжелые хронические заболевания, нарушение целостности кожи, какие-то, допустим, ну, онкология беременности, это ясно, какие-то тяжелые хронические заболевания соединительной ткани, например, аутоиммунные процессы, то есть в том числе, как говорится, нельзя делать при обострении каких-то хронических дерматозов, но здесь тоже такой нюанс, косметические процедуры, может, мы не будем делать пациенту с псори у которого все-таки есть остаточные какие-то бляшки, например, в области лица или там по волосистой части головы часто бывает, а уже как, например, физиотерапевт могу, например, делать вот по показаниям. Металл, да, для ультразвука, по идее, металл, да, он не является таким прямо сильным противопоказанием, если это, допустим, какой-то дентальный имплант, да? Но э, при условии, что мы используем, например, на лице вот этот 3-мегагерцовый ультразвук, он действительно так глубоко не проникает и не расшатает, условно говоря, ваш имплант. Если же есть металл внутрикожный, так как раньше были вот эти золотые нити, например, или есть какие-то конструкции остеосинтеза, например, была какая-нибудь, не дай бог, авария, да, и человеку собирали при помощи пластин металлических, например, нижнюю челюсть, ну, всякое бывает, да, то мы тогда, конечно, даже ультразвуком уже работать не сможем по такому лицу. Вот. Но, например, дентальные импланты, которые почти у всех есть, да, металлокерамики, ну, у многих есть, вот, их, конечно, при 10-15-минутном фонофорезе с 3 манипулы манипулой изолировать не нужно. А вот с электрометодиками, там другая ситуация. Там либо вообще не делать процедуры, либо как-то изолировать их. Ну, естественно, гипертермия, понятно, температура, лихорадка, если какой-то воспалительный процесс идет. Мы, естественно, никакую физиотерапию не делаем такому пациенту, потому что зачем нам нагружать его еще каким-то физическим фактором, что вместо реакции адаптации, к чему мы стремимся, да, делая физиотерапевтические процедуры, мы вызовем срыв адаптации и вообще совершенно неадекватную реакцию и кожи, и основное состояние пациента может ухудшиться. Значит, правила безопасности основные я уже проговорил, но здесь на этом слайде я их как бы... Скомпоновал вместе, не направляем излучатель на паренхемотозные органы, но ну, здесь у нас это щитовидка, вот, не работаем излучателем по костным выступам и суставам, да, особенно это как раз относится к ультразвуковой кавитации, например, да, когда это используется не фонов а РС, а именно процедура так называемой... Ультразвуковой липосакции, да, еще иногда называют. если это важно. Защита рук, кстати, немаловажный момент при проведении манипуляций, да, ультразвуковой, особенно если там со скрабером, с низкочастотным, часто вы работаете. Да, одно дело, когда вы там пару-тройку раз в месяц, конечно, может быть ничего не произойдет. Но как вот, например, узисты, которые работают в поликлиниках, занимаются ультразвуковым сканированием, да, и постоянно у них манипулы в руках, там, конечно, защищать себя от вот этой вибрации и чтобы потом не было синдрома Рейно имеет смысл. И для этого мы Используем тканевые перчатки, лучше, конечно, вязаные, чтобы такие рыхлые вязки были, на нее уже одноразовую перчатку надеваем. Для чего это делается? На самом деле, почему мы вообще гель используем, когда ультразвуком работаем? Потому что воздух не проводит ультразвук. И чтобы нам этот ультразвук затормозить, да, вот эти колебания, нам надо создать воздушную прослойку. То есть между кожей мы, наоборот, кладем гель, чтобы он проник туда. А между амониполой рукой нам желательно создать воздушную прослойку. Вот как раз ее позволяют создать вот эти тканевые или вязаные перчатки. Ну, из хлопковой пряжи, да, например, ну, шерстяной жарко будет. Соответственно, на нее надеваем латостные перчатки, уже мы как-то предохраняем себя от этой вибрации. И, соответственно, как я уже говорила, не допускать неравномерного прилегания манипулы, не делать угол не 90 градусов, да, как бы потому что тогда просто у нас ультразвук в кожу не пойдет. Это касается как раз ультрафон напрямую. Вот. с ультразвуком мы с вами закончились. Какие-то вопросы пишите. Вот перейдем, мы времени у нас немного, а тема у нас большая. Вот придем мы к гальванизации, то есть не совсем, конечно, правильно сказать гальванизация. Да? Гальванизация – это терапевтическая процедура, физиотерапевтическая, при которой мы не используем каких-то медицинских препаратов. Да? Используем чисто воздействие гальванического тока. А все-таки в медицине и в косметологии особенно мы используем гальванический ток именно с целью гальванического фореза. Да? Гальвано-форез, электрофорез и -форез это синонимы. То есть используется постоянный ток и э, небольшой силы, естественно, низкого напряжения. И э, при помощи этого тока опять-таки окно проводимости у нас открывается, да, у нас э, открываются вот эти вот каналы, можно сказать. То есть э, выводные протоки сальных потовых желез лучше воспринимают вот эти компоненты активные, и мы э, можем таким образом вводить активные компоненты из косметических средств, ну или лекарственных препаратов. Вот. Соответственно, здесь стоит для примера аппарате Гальвафор, вот такой же, как на слайде. Он предназначен только для электрофореза фактически, да? то есть он не, ничего другого не может, как то аналогичный аппарат Физиомел, например, производства той же N-полцетехники. Вот. Но сейчас попробую вам так показать. Здесь на самом деле очень мало параметров, которые мы можем отрегулировать. Здесь есть выбор диапазона, то есть электрического тока. То есть, например, работы по лицу, нам не нужен диапазон до 80 мА. У нас пациент до потолка подскочит, если не дай Бог таким, такой силы тока его жахнуть. Вот, поэтому мы выбираем 10 миллиампер вот этой кнопочкой. Вот, и э, больше 10 он даже не сможет дать. Но нам на самом деле в области лица, когда мы работаем, достаточно до с 3,5 мА, там уже ощущение будет дискомфортные. А мы все-таки выставляем силу тока по ощущениям пациента. Поэтому как раз нельзя делать такие процедуры у пациентов с какими-то неврологическими нарушениями, когда у него нарушается козная чувствительность. Вот. А всем остальным мы можем постепенно прибавлять потенциометром да, силу тока до появления легкого покалывания мурашек но не должно быть жжение боли то есть в этом случае никогда больно это не значит более эффективно у нас люди любят потерпеть до да, женщины особенно вот поэтому всегда надо сказать что только комфортное такое должно быть ощущение Мурашечки, покалывание и этого уже достаточно для того чтобы Электрический ток малой силы работал. Время мы выставляем здесь. да, Тоже процедура, как правило, длится не более 15 минут. И вот пуск, стоп мы нажимаем для того, чтобы можно было воздействовать. Вот, здесь у нас еще есть кнопочка смены полярности, то есть, если, чтобы нам не перетыкать штекер, иногда нужно сменить полярность, да, то есть, допустим, при смене препарата или когда мы гальваническую дезинкрустацию, например, делаем, да? чтобы у нас не перетыкать штекер, а просто сменить полярность, потому что мы последовательно сначала с одного полюса там с минуса обрабатываем, потом с плюса, и очень удобно этой кнопкой это делать. Вот, а какие важные моменты да, есть при проведение э, ионофореза процедур, э, связанных с постоянным током. Так как это ток постоянный, он течет только в одном направлении, то есть либо от плюса к минусу, либо от минуса к плюсу. То есть катод это минус, анод это плюс, и, соответственно, у нас э, Двигаются ионы, заряженные так называемые, да, то есть у нас, что значит заряд келя или, или там раствора? Это значит, что в водном растворе, в солевом, да, эти э, компоненты, они дисцируют на ионы, например, диссация воды, да, H2O, H+, и OH-, то есть положительно заряженный ион водорода и отрицательно заряженный OH- ион, да, гидросония. Поэтому, допустим, ну, соль, там, натрий, хлор, да, то есть плюсовой заряд, заряд имеет у нас натрий, да, а хлор имеет минус заряд. Поэтому к одноименному электроду да, будут противоположно заряженные ионы стремиться. То есть плюсовые к минусу, минусовые к плюсу. И вот это вот движение ионов в растворе на коже и так далее, да, оно как раз э, и дает эффект, и дает возможность ввести в глубокие слои кожи какие-то компоненты. Они обязательно должны быть водорастворимы, то есть для э, иона фореза нельзя использовать кремовые, масляные какие-то текстуры, это обязательно должен быть э, раствор или гель. И таким образом мы можем проталкивать глубокие слои кожи какие-то активные компоненты, пользуясь тем, что одноименные ионы они отталкиваются друг от друга. То есть минусовой будет отталкиваться от минуса, а плюсовой от плюса. Поэтому, например, в геле-концентрате с гиалуроновой кислотой, наш самый знаменитый, да, вот этот вот гель концентрации с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой 2%, там, естественно, у нас очень много отрицательно заряженных ионов, вот этих вот хвостов гиалуроната, то есть натрий-гиалуронат, гиалуроновая кислота. И поэтому мы, например, гиалуроновую кислоту всегда вводим с минуса, потому что минус отрицательно заряженные ионы будут отталкиваться от нашего активного электрода минусового и... Стремиться к плюсовому, который у пациента зажат в руке, естественно, до руки он не дойдет, но в глубокие слои кожи попадет понятно, да, вот этот момент. И, соответственно, если у нас, допустим, преобладают в растворе в каком-то препарате положительно заряженные ионы, будем выводить с плюс. Если отрицательно заряженный, будем вводить с минусом. Сам электрический ток тоже дает эффект определенный на коже, то есть у него есть свои какие-то физиологические реакции, которые под его воздействием возникают. Например, PH, да, PH, кислотность, у нас в норме, как бы, должен быть слабокислый PH, не всегда это так, например, проблемная кожа, она защелачивается очень часто, и поэтому как раз там э, начинает развлекаться патогенная микрофлора, которая любит щелочной PH, а полезная микрофлора любит, наоборот, слабокислый. И поэтому при щелочной реакции на коже ча часто бывает воспаление. Так вот, э, отрицательный электрод под ним, всегда образуется щелочь, да, и увеличивается PH, да, то есть PH у нас чем выше цифра эта, да, тем щелочнее, чем ниже, тем кислее. Вот, а под анодом наоборот, поданодом наоборот э, кислая реакция. Поэтому, когда мы, например, делаем гальваническую дезинкрустацию, об этом у нас тоже есть семинары, вебинары, то есть можно тоже посмотреть конкретно про гальванический ток, когда я подробно рассказываю, там есть и про дезинкрустацию, и про янфорез. Вот И здесь как раз используются вот эти свойства. То есть сначала мы ощелачиваем поверхность кожи, да, провоцируя реакцию омыления жиров прямо на коже. Когда у нас щелочь вступает в реакцию с триглицеридами кожного сала, и происходит омыление жиров и можно потом удалить легко. И, соответственно, вот эта щелочная реакция как раз происходит под катодом. То есть мы сначала работаем с минусом. А потом второй этап, да, когда мы работаем по тонику или по простой чистой воде с анодой еще две минутки, мы как раз делаем для того, чтобы восстановить pH. То есть сделать его опять слабокислым. кислым. Вот. Это что касается pH. Да? То есть вот такая вот реакция. Минус щелочь, анод плюс кислота кислой. Вот тонус пор кожных, да, то есть у нас под катодом они немножко расширяются, да, и могут, как говорится увеличиваться может быть, опять-таки, проводимость. И, соответственно, под анодом поры сужаются. Это важно, когда мы, например, делаем чистку, но не столь важно, как мы делаем фонфорез, потому что там все-таки мы ориентируемся на именно заряд тех ионов, которые в растворе, который мы хотим ввести или в препарате, да, в гелевом, мы на него ориентируемся, а не на физиологические реакции, которые может дополнительно еще создать манипула то есть электрический ток с определенным зарядом. Сосудистая реакция катод, он более возбуждающим действием обладает, то есть он может усилить микроциркуляцию, расширять сосуды, даже может, даже вплоть до гиперемии. Оно в свою очередь, наоборот, сужает сосуды и как бы, таким больше успокаивающим действием обладает. Вот. Активность сальных потовых желез тоже под воздействием электрического тока с минуса усиливается, с плюса усиливается снижается. Нервные окончания опять-таки возбуждаются, стимулируются под катодом и расслабляются, успокаиваются под анодом. Вот повышение чувствительности может быть и наоборот снижение чувствительности, соответственно, повышение воздействия с катода и снижение чувствительности возбудимости, да, реактивности кожи под анодом. Вот. Ну и, собственно, реакция самого эпидермиса, да, ну при условии, конечно, что мы на него что-то еще нанесли, мы можем усилить эту реакцию, да, как при чистке глиманической. То есть, смягчение Кожа, разрыхление, гидратации, то есть притягивание воды, вот такой как бы гидроосмос это называется, когда кожа начинает немножко разрыхляться, да, вот, и воду притягивает да, к себе верхний слой кожи, роговой, естественно. Вот. Это как раз под катодом происходит, и этим мы пользуемся, когда делаем гальваническую чистку. А восстановление плотности эпидермиса, то есть подсушивающий такой эффект, это как раз происходит под анодом, поэтому вторым этапом чистки гальванической всегда будет воздействие с анода по либо тонику с нейтральным PH, либо или слабокислым плаш, либо просто по обычной кипяченой водичке можно даже сделать это. Вот, это физиологические реакции, которые возникают. А дальше мы а, что делаем? То есть у нас есть определенные гели, лосьоны, которые мы можем вводить а, при помощи галиванического тока. И у каждого из них есть определенный заряд, который у нас а, с некоторых пор... А, пишется в методических указаниях, да, раньше даже на этикетке это все было написано, а, но ну, сейчас на этикетке как бы это все профессиональное применение не всегда можно озвучить, да, у нас есть для этого для профессионалов методические указания, у кого нет этой книжечки беленькой такой, можно всегда зайти на наш сайт в раздел обучения, там вся литература, которая в бесплатном доступе есть, она вся выложена, то есть можно скачать в PDF спокойно или посмотреть онлайн там что-нибудь, если забыли, да, с какого полиса гиалуронку ту же самую вводить, вот, то есть без проблем. И, соответственно, мы смотрим, с какого польза вводить. И есть такой тоже нюанс. Когда мы работаем с какими-то комплексными препаратами, где много активных компонентов. К сожалению, не все активные компоненты одинаковой форетичностью обладают. То есть не все одинаково хорошо проникают через роговой слой эпидермиса или вообще преодолевают эпидермальный барьер. Вот, есть э, вещества, которые ну, не имеют четкого какого-то заряда. Да, то есть у них, казалось бы, поровну да, отрицательных положительно заряженных ионов, например, в растворе. И э, такие вещества э, называются биполярными. То есть с точки зрения классической физиотерапии их можно вводить с любого полюса. Но в косметологии зачастую используется метод так называемого последовательного воздействия, когда мы еще задействуем эффекты самого катода и самого анода. То есть логично предположить, что сначала мы должны все простимулировать, возбудить, да, потом успокоить. И такие вещества биполярные чаще всего вводятся сначала, то есть время делится воздействие пополам, и сначала мы обрабатываем кожу с минуса, а потом обрабатываем по этому же гелю с плюс. Соответственно, мы меняем полярность, мы меняем салфеточку на лице, да, по которой мы работаем, Работаем. Вот, и таким образом проводим процедуру в два этапа. Если же однозначно с какого-то определенного полюса вводится, например, гель-концентрат с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой, только с минуса вводится, то мы просто вводим его с минусом, и на этом процедура закончена. То есть нам не нужно с плюса еще чего-то там обрабатывать, как при чистке. Вот, понятно, да, вот этот момент немножечко сложный, но э, как бы здесь, в принципе, тоже достаточно понятно, почему это все происходит, и логично. То можно вот этот способ использовать. Естественно, чем лучше мы кожу подготовим к процедуре, тем больше полезных компонентов и глубже зайдет, вот. ну, насколько возможно их туда пропихнуть, если можно так выразиться. Поэтому я рекомендую всегда делать предуход, то есть подготовку какую-то кожи. Как раз для этого можно либо ультразвуковой пилинг использовать в сочетании с дезакрусирующим гелем и лосьоном, а можно просто сделать массаж по энзимно-пектиновой маске нашей любимой, которая, собственно, является таким самым, наверное, главным, одним из самых главных хитов гельтековской линейки клинсинг, которая называется очищающей линейки, и подготовить кожу, убрать гиперкератон убрать вот эти чешуйки роговые излишние да уже на этапе предухода кожа начнет выглядеть более такой лощеный а, и ухоженный. Поэтому если вы делаете эпизодические такие процедуры, то хорошо их предварять энзимно-пектиновой маской, например. ведь Сделать по ней массажик. А влажными руками, естественно, в перчатках. А если вы делаете курс процедур, то есть вы вводите, допустим, 10 дней подряд какие-то препараты, да, или там через день делаете 10 процедур, то тогда у вас предуход вот этот вот будет на первой, пятой и десятой процедуре. То есть не каждый день, потому что энзимную маску можно использовать ну, максимум два раза неделю вот как я уже говорила сила тока выставляется у нас а, так вопросик елена по времени массаж по маске сколько должен быть до 15 минут да, да, то есть экспозиция маски энзимной пектиновой с папаином, с молочной кислотой, 5% с солью, рапан, с турсовым пектином, то вот ее в составе, да, не более 15 минут. И использовать ее можно по-разному, конечно, можно и под пленку, как классическое холодное распаривание положить, можно сделать по ней массаж влажными руками, можно просто нанести и оставить, да, естественно, под массажем она будет получше работать, потому что вы параллельно еще и, ну, не то, что даже маска будет работать, с гелевым пилингом энзимным не нужно вот это вот тепло, Пленка обязательно, как порошковые пилинги энзимные. Там очень много танцев с бубнами должно происходить, да, включая подогретые полотенца поверх пленки, тогда только это энзима заработают. Гелевые колодные системы с папаином, например, они работают прекрасно и так. Вот, то есть, даже если просто нанести на кожу. Но, конечно, эффективнее будет, если вы сделаете массажик, убьете двух зайцев. И клиента расслабите, и какой-то лимфодренаж ручной сделаете параллельно, да, массажными какими-то техниками воспользуйтесь. Уже у вас до и после будет расширяться, да, вот этот диапазон, как пришел человек до и как он уйдет после. Вот, ну, до 15 минут экспозиции. То есть здесь 15 минут средняя подготовка идет энзимной маской. Значит, параметры тока, как я уже говорила, на лице это час, чаще всего до 2,5, ну, 3, ну, чувствительность разная, да, как бы у всех, но больше 3,5 миллиампер, как правило, всем некомфортно, особенно в чувствительных зонах, да, в носогубном треугольнике. А, время максимальное, большое лицо, большое декольте, там, поверхность шеи, да, то есть у всех разное, конечно, но максимум 20 минут мы обрабатываем, ну, а в среднем где-то 15 минут у нас процедура длится. И... То есть мы, грубо говоря, из 15 минут, 10 минут обрабатываем лицо, 5 минут кольце можем, ну или там чуть более равномерно распределить. Ну, я, честно говоря, предпочитаю обработать не, как говорится, не по частям обрабатывать, а обрабатывать последовательно всю поверхность. Смотрим еще раз, потом еще раз, потом еще раз, пока время не кончится. Вот. Соответственно, ток не должен, как я уже говорила, вызывать жжение, не нужно вызывать боли, это не нужно, и полярность препаратов всегда указывается в методических указаниях, либо на этикетке, если это разрешено в вашей стране, например. Курс процедур. Соответственно, эти процедуры могут эпизодически использоваться, а могут использоваться курсом, когда нам нужно напитать кожу, например, обезвоженную гиалуроновой кислотой. Можем сделать 10 процедур подряд. Вся классическая терапия, физи физиотерапия, да, она, как правило, подразумевает курсы ежедневного или через день применения. Поэтому косметология, она ничем, как говорится, не отличается. Если используется физиотерапевтическая методика тех же правил и принципов, мы должны придерживаться, поэтому мы делаем процедуры через день ежедневно, если это возможно. Да? Но также в косметологии у нас более востребованы все-таки процедуры эпизодические, процедуры поддерживающие, процедуры на выход и так далее. Да? Это все мы можем использовать в таком контексте, но... Э Естественно, у нас накопительный результат, накопительный эффект будет менее выражен, если нам он нужен. Да? Ту же самую микротоковую терапию лазерную, конечно, оптимально использовать курсом. А введение каких-то активных веществ можно при необходимости, например, осуществить. осуществить. По поводу рефлекторных реакций, да, я вам уже в сказала, да, когда мы разбирали эффекты от самого электрического тока. Вот. И единственное, о чем хочу сакцентировать внимание, что бывают такие побочные явления при воздействии электрического тока. При воздействии постоянным током у нас возникает металлический привкус во рту, это в принципе, раздражение вкусового анализатора и ион водорода в водном растворе, у нас все эти препараты, они на основе воды, у них там больше всего воды содержится, вода тоже диссоциирует в растворе на ион, и этот водород, он как раз и дает металлический привкус ворцу, поэтому это Металлический привкус возникает даже у тех, у кого нет металлических конструкций, то есть коронок там или еще что-то. Потому что некоторые думают, металлический привкус во рту должен у тех, у кого дентальный импланты, кому, кстати, нельзя делать <салит> электрофорез. Возникает на самом деле это просто ионоводород такой привкус имеет. да, И раздражается вкусовой анализатор да, при помощи электрического тока постоянного. И таким образом мы ощущаем вот этот привкус во рту. Причем даже сам человек, который делает... Процедуры, если он дотронется до пациента, да, и ток, как говорится, на него замкнется, он тоже начнет ощущать, возможно, да, иногда металлический привкус во рту. Вот, иногда при работе на лице могут возникнуть раздражающие эффекты со стороны зрительного анализатора, так называемые фосфены, ну, вспышки такие вот, как бы, ну, такие непонятные, да, вот, ощущения, которые как будто, ты видишь там какие-то вот вспышки, звездочки и так далее. Вот это не очень хорошо, это значит, как правило, что сила тока превышена, да, или мы работаем слишком близко к орбите, да, то есть к глазу, к глазу яблоку нужно подальше от него, да, отойти. То есть желательно, чтобы не было, конечно, возникновения вот этих вот фосфенов, Но при все-таки ионофорезе именно с косметическими целями, которые делаются недолго, не, да, не стационарными электродами, то что делается, а все-таки лобильным электродом, как правило фосфенов вы не дождете, слава Богу. Поэтому, в принципе... Такого быть не должно, нежелательно. Ну, естественно, когда используют электроды стационарные, накладывают в области висков, то может возникнуть головокружение вследствие раздражения вестибулярного аппарата. Но, опять-таки, это немножко не наш вариант, поэтому вряд ли это вам встретится. Но прежде чем перейти к электропорации, да, я еще скажу, пару слов важных которые ну возможно вы все это конечно знаете да и в вебинарах на тему гальванического тока я это все подробнее рассказываю но на всякий случай я сакцентирую еще раз внимание на том что при воздействии постоянным током по голой коже электродом водить и э, держать в голой руке электрод пассивный нельзя, потому что здесь у нас всегда два электрода – пассивный и активный. Один у нас дается пациенту в руки. Иногда можно вместо этого электрода использовать, например, стокопроводящий резин, электрод, и крепить его, например, на плечо или на спину при помощи... Ну какого-то удерживающего устройства на плечо резинка такая с велкро, с застежкой чаще всего используется. Вот. И можно, конечно, использовать, там э, тоже он будет работать как пассивный электрод. Но чаще всего вот такой вот наборчик у нас для косметологии, чтобы работать с лобильным электродом, который либо катается, либо бывает грибочек такой, которым просто мы вводим по коже. Вот. И вот этот электрод дается в руку. Так вот, обязательно мы электрод пассивный оборачиваем в несколько слоев, Салфеточки, да. Вот, например, мы берем салфетку, ее сворачиваем в несколько слоев, смачиваем водой, отжимаем хорошо, да, и потом, чтобы у нас. Металлическая часть, да, ни в коем случае не коснулась, коснулась э, руки пациента, потому что может действительно, особенно под электро, отрицательным электроном, под катодом, может даже химический ожог быть от продуктов электролиза. Вот обязательно мы держим его вот так, да, то есть влажный салфетку Иногда, еще я тоже в вебинаре в ком-то упоминала, очень удобно делать из. Такие чехольчики для пассивного электрода. Их очень удобно потом очищать, дезинфицировать, и высушивать заново использовать. Из салфеточки влаговпитывающие, целлюлозные, такие, знаете, со стола собирать какую-нибудь жидкость, которая впитывает такие, как губочки такие. И вот эту салфеточку они, как правило, такую в клеточку, да, вафельную, или с каким-то узором, да, из них можно вырезать прямоугольнички, с трех сторон прошить. И вот этот вот чехольчик вот так вот на пассивный электрод надевать. То есть наподобие, как вот в больницах физиотерапевтического отделения, на свинцовые электрода старого образца чехольчики из такого же материала надеваются, да, которые пропитываются как гидрофильная прокладка, каким-то лекарственным веществом. Вот И точно так же дезинфицируются, сушатся, потом и заново используются. То есть, в принципе, можно тоже взять на вооружение такой лайфхак, как говорит молодежь, вот, и сделать себе, наделать какое-то количество этих чехлов из салфеток, вот этих вот влагоспитывающих, впитывающих, целлюлозных, и, соответственно, не использовать наматывание вот этой вот а, салфетки. Вот такой вариант. Значит, а на лице вот у, у пациентов всегда лежит либо маска, либо из салфеточек можно сделать какой-то гидрофильный слой. В один слой, уже тут не надо много слоев накручивать, вот в один слой лежит вот такая, например, маска, и она пропитывается чаще всего каким-то подходящим поляризованным тоником, ну, самый простой вариант из гельтека это с гидролизатом коллагена и алоэ вера, он для любой процедуры со всеми препаратами сочетается, не очень лаконичный состав, как бы, и поэтому можно им пропитать, побрызгать там, или можно прямо на лице кисточкой пропитать, вот, поверх уже геля активного, который мы нанесли на кожу и собираемся вводить, мы кладем вот эту салфеточку влажную, да, ну, на худой конец хоть физраствором. Ну, конечно, я не сторонник этого, но лучше, конечно, тоником с какими-то полезными компонентами, поляризованным, предназначенным для все-таки электро-каких-то методик. Но если уж совсем надо сэкономить, можно <питать> пропитать хотя бы физраствором. Вот. И, соответственно, мы... Накладываем и нос обязательно. Я вот беру специально такие масочки с шеи, из этой шеи я делаю носик. Отрываю кусочек и делаю. Вот. И мы уже будем по лицу вводить по салфеточке влажной обязательно. И ну, вводим мы, естественно, точно так же, как бы обрабатываем всю поверхность. Но на себе, конечно, это сложно показать. То есть вот таким вот движением. Здесь они идут такие прямые, тоже по массажным линиям. Никаких вот спиралек, закрутов мы не делаем. вот Если же у вас не такая манипула – не катается бочоночек а есть просто грибочек то мы салфеточку вот такую тоже пропитанную тоником например закрепляем но уже в один слой естественно не как ту, ту что в руке вот так вот на манипуле резиночкой закрепляем канцелярской где-нибудь где удобно, да, и будем уже можно и так работать, да, можно и такими продольными движениями работать. То есть на лицо нанесен гель, там и на шею декольте, да, за исключением щитовидной железы. Вот, и потом уже мы обрабатываем вот этой манипулой, обернутой в салфеточку. То есть все зависит от того, бочоночек у вас катается или грибочек, который нужно обернуть и им водить. Вот. Если катается, то удобнее работать по салфетке, ну, по масочке. Да? Если не катается, то удобнее его завернуть и им уже обрабатывать лицо с нанесенным активным гелем, который, компоненты из которого мы собираемся в кожу внедрять. Вот. Если вопросы есть, сразу задавайте, если что-то непонятно или сложно, потому что я к следующей методике уже перехожу. Если вопросов нет пока нету, да, вот, то, значит, двигаемся дальше. Электропорация. Электропарация считается одной из, ну, на данный момент самых сильных форезов, то есть методик именно внедряющих активные компоненты в глубокие слои кожи. Используется здесь уже ток переменный, то есть он дрейфует от плюса к минусу и обратно. То есть здесь нет никаких уже зарядов, не используются плюсы, минусы. Здесь главное просто, чтобы сами вещества были биодоступны, опять-таки, чтобы это был водный раствор, да, то есть это должен быть гель или сыворотка, или какой-то жидкий препарат. Вот. И э, здесь важно, чтобы структура была... Которая, самого компонента, который может проникнуть достаточно глубоко, и величина молекулы была не очень большой. Поэтому здесь как раз электропорация, электропорация, в принципе, так же, как и ион ФРС, меньше имеет ограничений по применению самих препаратов, да, как бы больше самого активного вещества, если оно имеет маленький размер, можно внедрить в глубокие слои кожи, ну и депонирование на какое-то количество времени, ну, очень оно разное, конечно, для разных компонентов, в зависимости от их физико-химических свойств, тоже присутствует. То есть при ионофорезе мы депонируем на какое-то время, вплоть до нескольких суток, активное вещество или лекарственное, или какое-то косметическое. да, в глубоких слоях кожи. И здесь у нас депонируется несущая частота для приборов, как правило, между 1200-1300 Гц. Вот. Токи сложные, поэтому, конечно, когда, например, иногда обманывают косметологов, не очень сведущих, как говорится, в качестве аппаратуры, да, и продают обычные препараты, аппараты для ионуфореза под видом электропарации. это, конечно, очень неприятно, но вы можете хитро очень проверить такого нечистого на руку продавца. Если вам, там действительно, когда мы работаем с электропорацией, у нас тоже два электрода, пассивный и активный, но пассивный он не имеет никакого заряда, да, он просто замыкает электромагнитный, ну, вот этот электрический контур, чтобы аппарат заработал. вот, Разница в чем? Вспомним про металлический привкус во рту. При воздействии постоянного тока возникает металлический привкус во рту, а при воздействии переменного тока электропорации он не возникает, потому что не диссоциирует вода на ионы. И поэтому, если вам продали, ну, пытаются продать аппарат под видом более дорогостоящей электропорации, обычный ионов РС, который, ну, в общем, копеечный, да, любой аппарат для электропорации, даже самый эконом-класс, он как у меня стоит, Айлой Праговский, он уже от 30-ти тысяч начинается, да, Аппаратик для гальванотерапии стоит порядка 9 тысяч рублей. Да? Разница есть. Поэтому, конечно, если вам пытаются вот такое сделать с вами, проверяйте. Если будет металлический привкус во рту, то, к сожалению, это не электропорация. Соответственно, какой здесь механизм проникновения веществ? Здесь у нас открываются на мембране клетки так называемые аквапоры, поэтому иногда эту процедуру называют аквапорация и происходит переориентирование вот этих вот бесслойных мембран то есть липидных хвостов гидрофобных соответственно да то есть они воду не любят от воды отталкиваться и поляризованных гидрофильных головок да они переориентируются и происходит вот это вот пор открывается на мембране клетки там буквально там доля секунды она существует и за это время у нас в Через клетку внутрь клетки может провалиться какое-то активное вещество, которое мы хотим внедрить. Вот. И, соответственно, Можем мы использовать точно так же, как и любую другую форетическую методику, если нам нужно насытить кожу какими-то активными компонентами, то же самое гиалуроновую кислоту, или у нас есть серия Neo, например, такая интересная с липосомальным дегидрокверцитином, где как раз вот трансдермальная доставка используется в виде липосом вот этого активного биофлавоноида многофункционального. Ну, многие знают, кто с нами давно, эту серию Нео, и маски мы делаем, маски для сухой нормальной кожи Нео, и в конце многих процедур с эффектом форфейки, кожи то есть очень такая тяжелая артиллерия можно сказать гильтека. вот и как раз вот эти гели тоже очень хорошо идут под электропорацию гель антивозрастной нео из антиэйч серии гель для сухой и нормальной кожи нео из серии гидратайшн который кстати вопреки такому названию он подходит для любого типа кожи ну просто название немножко неудачно я бы гель для сухой нормальной кожи нео как всегда говорю назвала бы для тоничной тусклой кожи для безвожной. ну как назвали, так назвали, как говорится. Давно это было. Вот. А, назов, назвали все-таки его, наверное, не косметологи. И сухую с обезвоженной кожей не очень сильно так дифференцировали, когда называли. Поэтому не бойтесь для жирной кожи, для комбинированной использовать гель для сухой и нормальной кожи Нео. Он очень хорошо работает с кожей, особенно с сосудистыми проблемами. Можно вводить, можно маски с ним делать, можно даже в домашнем уходе использовать. Вот. И, соответственно, для электропорации серианной очень хорошо подходит. Для чувствительной кожи хорошо подходит. Гель для зрел кожи формула 1 такой достаточно простой с лаконичным составом с двухпроцентным алоэ в составе из серии anti-h вот можно в принципе ну практически все наши гели для электропорации подходят Противопоказания будут те же самые, конечно, как для постоянного тока, так и для переменного, металлические импланты, конструкции какие-то металлические, ну и остальное, хронические тяжелые заболевания, беременность, онкология, поврежденная поверхность кожи. Что касается лазерной терапии, я подробно не буду останавливаться на этой методике, потому что у нас есть целые вебинары на эту тему и не один, вот, и семинары очные. Здесь как бы, имеется в виду воздействие низкоэнергетическими лазерами, то есть это, как правило, красный спектр, ближний инфракрасный спектр и такое поверхностное воздействие на невысокой мощности. И это именно терапия. И вот эта методика, она как бы в двух лагерях находится то есть и стимулирующая, с одной стороны, да, и с другой стороны, форез. То есть, мы можем какие-то вещества, не все, конечно, а ограниченное их количество, использовать прям непосредственно под манипулы, вводить вот этой лазерной терапией, и гиалуроновая кислота, низкомолекулярная, как раз одно из таких веществ. Поэтому есть специальная такая процедура, которая называется лазерная биоревитализация. И, это как раз введение гиалуроновой кислоты при помощи низкоэнергетического лазера. Но лазерная терапия, она используется, конечно, и не только как форез, и используется как терапевтическое воздействие, потому что не очень сильно стимулирующий эффект, и противоотечный, и улучшение микроциркуляции, и устранение ишемии, да, ну то есть очень много всего, и заживляющий, самое главное, да, ее регенерирующий эффект. Вот, но мы имеем, имеем возможность использовать ее, такое свойство, и такой такую, можно сказать, разновидность методики, как отсроченный фотофорез. То есть, когда мы, например, не знаем точно, нет у нас в списках физиотерапевтических да, справочниках точное указание, что, например, Какие-то экстракты да, можно э, под манипулу лазера контактной методикой вводить, да, что они не разрушаются до неактивных форм, или что они не препятствуют проникновению лазерного луча э, в глубокие слои кожи мы можем использовать как раз отсроченный фотофорез. То есть в этом случае мы сначала очищаем кожу, да, совершаем какой-нибудь поверхностный пилинг легкий, наносим, ничего не наносим, да, тоником протираем, да, то есть наносим тоник, кожа сухая, очищенная, мы обрабатываем ее лазером. Причем лазер это единственная вообще, помимо еще Дарсонвале, да, методика из таких вот физиотерапевтических, которые используются в косметологии, которую можно использовать бесконтактно. То есть поврежденная кожа, экскрированная, кнея, много воспалительных элементов, розация, например, по пустулезной стадии. ну, вне яркого обострения, конечно, но тоже какие-то могут быть, там, какие-то царапинки, ссадины, да, они не являются противопоказанием, потому что лазерные манипулы мы можем а, работать с расстояния 3 мм и освечивать поверхность, то есть это оптический спектр, свет для него не является преградой, да, для него не нужна контактная среда, да, то есть расстояние для него преградой не является, но единственное а, для разных параметров используются разные расстояния. То есть, например, для классического аппарата, там, Мустан 2000 плюс и его аналоги, да, с манипулами для лазерной терапии, там, 3 мм дальше уже, конечно, не очень эффективно это все будет. И можно работать по поверхности кожи, не касаясь ее. Ну, а если можно касаться, знаешь, мы просто по сухой коже обрабатываем определенное количество времени. Ну, вот если кому интересно более углубиться в эту тему, как говорится, больше углубиться, то можно посмотреть на эту тему конкретно специализированный вебинар по лазерной терапии. По Там у нас несколько есть даже на канале Гельтек про лазерную биритализацию, про функции что умеет лазер помимо биоревитализации, то есть, у нас несколько есть таких тем, мы разбирали подробно, то есть можно тоже по ним сходить, посмотреть. Вот, кому интересно. Но самое основное то, что после того, как мы обработали лазерные манипулы кожу, у нас повышается окно проводимости, в том числе, и очень серьезно повышается, улучшается. Да? То есть, и мы можем нанести какие-то активные компоненты сразу после. А еще можем накрыть альгинатом, например, или какой-то другой окклюзионной маской. И биодоступность компонентов, она будет в разы больше чем если бы мы просто нанесли на очищенную кожу этот же препарат да, и ничего бы с этим не сделали. То есть такое, такая методика называется отсроченный фотофорез, когда мы в течение буквально 3-5 минут после сеанса лазерной терапии наносим активный какой-то или лечебный или косметический препарат, там под альгинат или без альгината, не столь важно, просто альгинат, он улучшает еще больше пенетрацию каких-то активных компонентов и вот таким образом мы можем как раз использовать те сыворотки, которые мы, ну не знаем точно, можно ли прям манипулы по ней водить или нет, да, то есть с гиалуроновой кислотой там все ясно, можно вот, например, какие-то комплексные препараты, да, не всегда можно значит, противопоказания еще раз тоже слайдик, ну, все похоже на самом деле на то, что было до этого то есть, опять-таки, и для лазерной терапии, и для воздействия электрического тока всегда противопоказанием являются какие-то хронические, острые, серьезные заболевания, какие-то нарушения серьезной докринной системы сердечно-сосудистой, гиптобилярной. Это онкология, это беременность, это нарушение чувствительности кожи при воздействии электрическим током, например, да, потому что мы не сможем отрегулировать даже банально интенсивность да, электрического тока, если пациент не сможет нам свои ощущения сказать. Да. Вот, э, металлические конструкции являются противопоказанием для электрометодик, для лазерной терапии не являются противопоказанием дентальной импланты. Вот, при куперозе как раз лазерная терапия является методикой выбора для терапии, как раз для вот вспомогательных каких-то вот курсов, для улучшения состояния таких пациентов, в том числе и, кстати, та же самая пресловутая разакция. Вот. И, соответственно, при всех форезах есть противопоказания. Это какие-то индивидуальные чувства, индивидуальная чувствительность, аллергия по-простому к вводимым веществам. Если человек знает, что у него аллергия на цитрусовые, там, не надо ему вводить пектин. Если у него аллергия на витамин С, там, на никотиновую кислоту, значит, не надо использовать ее. Если у него, там, аллергия на какие-то вот конкретные экстракты, да, на ту же ромашку, не надо ему вводить кельф, в который в составе есть ромашка. Вот. То есть, вот такие вот противопоказания. И базовый протокол напоследок, для тех, кто не устал, еще в конце скажу опять промокод, кстати, потому что, может, кто-то посередине просоединился в вебинар и не знает, что у нас есть промокод на скидку для участников, вот вам тоже в конце напишу. Вот. И базовый протокол любой аппаратной процедуры, он приблизительно по одному алгоритму осуществляется. Это всегда очищение, ну, например, мы можем взять наш любимый очищающий гель безсульфатный, можем взять даже из Home Care линейки, очень мне нравится вот эта пеночка, мусс с вера, она пахнет чудесно, и, ну, очень пациенты любят такой вкусный запах. У нас вообще для гельтека не характерны какие-то такие вкусные отдушки, потому что мы либо их вообще не используем, если есть возможность не использовать, либо самый минимум, да, который еле заметен, потому что у нас косметика считается гипоаллергенной, соответственно, так как отдушка это один из самых аллергенных компонентов косметики, то мы стараемся избегать какого-то а, таких ярких отдушек, или каких-то больших количеств отдушек. Вот. А, ну вот мусс, он приятно очень пахнет, потому что на вот эту вот базу моющую очень хорошо легла. Вот эта душечка легкая, которая в нем есть, и все очень любят его за это. Вот, Но самый универсальный вариант, конечно, гель чищающий. Потом мы готовим кожу легким пилингом, то есть оптимально использовать энзимную пектиновую маску, которая и фермент папаина, и 5% молочную кислоту содержит и увлажняет кожу хорошо. Можно под пленку, можно под массаж, как мы уже обсудили, да, можно просто положить, если... Как говорится, нет возможности сделать первое или второе, или желание. После этого мы энзимную маску снимаем, смываем, обязательно протираем кожу тоником, подходящим по типу кожи, да, ну, самый простой, там, допустим, гидрозаткологена алоэ вера, можем с гиалуроновой кислотой ластином взять тоник, такой более гелеобразный, можем взять с ахакислотами. Кстати, ахакислоты помогают как раз активным компонентам пенетрировать через роговой слой. Они немножко тоже участвуют в открытии увеличении окна проводимости кожи. И, соответственно, можем использовать, если жирная кожа комбинированная, там, балансирующий тоник для жирной проблемной кожи серии антиакне, которые некоторые боятся такого названия для жирной проблемной кожи. То есть на самом деле он просто балансирующий, он и для нормальной кожи может спокойно использоваться. В нем нет никаких ни спирта, ни каких-то подсушивающих компонентов. То есть он очень-очень мягкий и тоже не содержит ни очищающих компонентов, ни ПАВов. Наши тоники, ни один не содержит ПАВов, потому что у нас тоники классические тоники, которые применяются для завершения очищения, а не для продолжения очищения, как это зачастую бывает, к сожалению. Вот, то есть, и в принципе, любой вот можно, в зависимости от показаний, выбрать. После того, как кожа подготовлена, мы наносим гель уже да, или сыворотку, которую собираемся вводить, или можем несколько сывороток нанести, да, и даже можно нанести зонально несколько сывороток с каким-то специализированным действием, например, серии Selective да, или серии Intensive сверху закрыть, например, каким-то более э, лаконичным по составу гелем, для лица предназначенным. Самый простой, например, гель увлажняющий плюс, да, где только гиалуроновая кислота, соколовая вера и прибиотик фукогель. Вот, и можем закрыть или гель для зрелой кожи формулы 1 используется очень часто, ну, для такой экономии препаратов. Потому что если мы будем по сывороткам делать всю процедуру 15 минут, мы их много израсходуем, а если будем сверху сыворотки закрывать гелем, то тогда мы меньше их израсходуем, еще и пару тюбиков дадим пациенту с собой, чем он будет очень рад и будет пролонгировать эффект от нашей процедуры, используя остатки дома, да, вот, которые в маленьких упаковочках, например, можно с собой давать, или пробнички этих же сыворотка активных. И, соответственно, когда у нас на лицо все нанесено, то, что мы делаем, мы проводим саму аппаратную процедуру. То есть ультразвуком мы по гелю, по гелю работаем прям по коже с гелем, электрическим током, напомню, работаем по обязательно гидрофильная салфеточка должна быть между кожей электродом и в руке то что зажато тоже должно быть кожа голый электрод не должен касаться с электропарацией мы работаем опять таки по голой коже ну то есть с нанесенным гелем вот такой манипулой. сейчас вам покажу ее ну как правило она вот такая бывает конечно аппарат старого образца в которых банка встроена еще, тогда мы более жидкие какие-то средства используем, сыворотки, можно даже тоником разбавлять, иногда в саму баночку наносить, а более концентрированный раствор, ну или гель, да, наносить уже непосредственно лицо. А вот манипулу активного электрода на многих аппаратах все-таки я рекомендую в салфеточку, не потому что будет ожог какой-то от продуктов электролиза, там они не образуются, просто контакт так лучше, да, то есть... Влажная вот эта салфеточка, не мокрая, да, а просто слегка влажная. Она вот помогает лучше сконтактировать кожу с пассивным электродом. А на лице при литерапарации нам не нужен дополнительных прокладок. Вот. При лазерной терапии, естественно, мы работаем либо по препарату, освечиваем поверхность контактно, либо бесконтактно с расстоянием 3 мм. Процедуру сделали. Соответственно, потом остатки препарата, если это необходимо, можем снять влажным компрессом, так называем, да, берем вот эту салфеточку тоником или водой смачиваем чистой, да, и убираем остаточки. Ну, например, некоторые препараты, они ну, в процессе процедуры, то, что не впиталось, уже смысла нет на лице оставлять, например, как гель-концентрат с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой или, например, тонизирующий с витаминами, да, например, многие вводят форезами, да, а то, что не ввели, оно потом как пленочку такую образует и может, допустим, сказать, кататься под э, кремом. Который мы используем в финале, поэтому осадки можно убрать, еще раз протонизировать можно кожу после контакта с водой, нанести даже какие-то активные сыворотки в дополнение, если есть в этом необходимость и желание, да, тут же самый релакс на область мимических морщинок, да, можно нанести актив лифтинг на все лицо и шею, да, особенно с овалом, она хорошо работает с полуланом, с кофеином. Можно, допустим, если очень обезвоженная гиперчувствительная кожа, можно взять 3D увлажнение, кстати, она тоже скоро будет в малень... вот в таких же флакончиках, 30-миллилитровых, да, граммовых. вот, Так что не пугайтесь. Можно, допустим, селективными какими-то средствами на допустим, участке с куперозом да, нанести антикуперозный гель. То есть все зависит от показаний, от того, что мы используем. И сверху этих сывороток можно нанести какую-то маску, либо, если у нас маска не предполагается в протоколе, можно сразу финальный крем нанести. Но, как правило, мы всегда все-таки уходовую процедуру завершаем какой-то маской еще. Вот. И здесь как раз, как вариант и альгинат на сыворотке, и коллагеновый лист, и как бюджетная замена коллагеновому листу с чуть ли не лучшим эффектом, это моя любимая маска на основе геля до сухой нормальной кожи Нео. Вот такой вот Масочки одноразовые, пропитанные лосьонным концентратом Нео и под сухое полотенчико. Кому интересно, как ее делать прям подробно, просто найдите видео на нашем канале, которое называется «Процедура суперувлажнения» или "Full Гидротейшн», где я просто показываю ее, и где-то там, по-моему, на 20 минуте как раз вот эта маска, как ее сделать, можно посмотреть. И будет прям понятно. На самом деле все просто. Наносим гель, наносим вот эту одноразовую масочку, пропитываем ее лосенум концентрату, укрываем сухими полотенчиками на 15-можно 20 минут. И потом, когда мы ее снимаем, у нас такая фарфоровая напитанная кожа с равномерным тоном, и остается только нанести финальный крем. Наносим мы либо увлажняющий крем, как универсальный вариант с легкой текстурой, ну вы все его знаете, наверное, особенно кто с нами давно. Можно взять, например, крем-антиоксидантный коктейль Витаматрикс со светоотражающими частичками, который дает такой эффект внутреннего свечения, софт-фокус эффект, его еще иногда так называют, вот и с витаминами АЦЕ. Его больше любят, кстати, пациенты с кожей склонной к сухости. Вот, хотя некоторые думают, а сыворотка, наверное, там какая-нибудь жиденькая. На самом деле это полноценный крем, причем сухокожи пациенты почему-то витаматрикс любят больше. Вот, но он и для комбинированной кожи подойдет вполне. Вот, есть у нас, естественно, с солнцезащитным фактором, максимальный мультипротектор. У нас есть прекрасный питательный крем массажный с поапельсин, который, ну, конечно, больше питательный, чем массажный. Вот, и для сухой кожи тоже он хорошо подходит, когда SPF не нужен. Ну и, в общем вариантов масса. Да, можете смотреть, какой пациенту лучше крем подойдет, тот и наносить в качестве финального. Ну, а курсы частоту мы с вами уже обсудили. Как правило, физиотерапия, если делается курсом, она делается там примерно 10 процедур ежедневно через день. Да, это все относится и к ультразвуку, и к электрическому току, и к лазеру. Вот, поэтому здесь либо мы делаем курсом, либо мы делаем эпизодические эти процедуры на выход или как поддерживающие состояние кожи. Вот, поэтому вот вот такой базовый протокол можно в принципе взять на вооружение и любая аппаратная процедура она собственно по этому алгоритму делается вот на этом я в принципе все что хотела рассказать, рассказала вот если